Всем привет! Меня зовут Алексей Ильин, и сегодня я расскажу о нашем самом популярном и продаваемом кальяне NanoSmoke Cup. Его можно купить либо в сумке, либо в рюкзаке, либо просто в коробке. Сейчас расскажу про каждый вариант. Рюкзак сам по себе э, не, не жесткий. Жесткость обеспечивается стандартной фирменной коробкой. Так выглядит кальян без слота для подсветки. У него шланг пакуется вовнутрь корпуса. Также вовнутрь корпуса пакуется и мундштук. Что касается модели в сумке, то здесь жесткость обеспечивается самой сумкой. То есть коробка уже кальяну абсолютно не нужна. Это вариант со слотом для подсветки. Подсветка устанавливается в дно кальяна, и ее цвета регулируются пультом. Здесь есть режимы разные, он может плавно переливаться, либо быстро, как дискотека. Точно так же, как и в предыдущем варианте, здесь у нас шланг и мундштук пакуются вовнутрь кальяна, он занимает минимум места, и его удобно брать с собой в этой сумке, которая ударопрочная. К кальяну предлагаются множество еще дополнительных аксессуаров, которые улучшат ваше курение или упростят пользование кальяном. Это, например, керамическая чашка. Она одевается без всяких переходников, и курить кальян с ней можно Дольше, табак раскрывается немножко интересней, температура горения выше. Но если на силиконовой чашке в даже самый-самый новичок забьет хороший кальян, то на керамике можно сделать отличный кальян. Но для работы с керамической чашкой нужны уже базовые знания а, кальянчика. Дальше. Есть еще один вариант использования а, кальяна. А, это... Переходничок. Переходник под любую чашку любого производителя. Сегодня попробую показать, как на него одевается чашечка Альфа Хука. Вот она так выглядит. Для начала мы берем чашку в руку. Также сразу же продемонстрирую, как можно еще и блюдца одеть на этот кальян. Сначала одеваем блюдца просто сверху чашки. Далее одеваем переходник. Получается вот такая конструкция. Далее это все устанавливается на кальян. И так, насколько я помню правильно, надо сначала в чашку. Да нет, наверное, сначала сюда. А потом уже чашку одеваем сверху. Все, готово. Кальян полностью готов к использованию. Осталось разогреть угли, вытащить шланг и греть чашку. Сейчас покажу, как же его собрать и начать использование кальяна. Кальян самый популярный, потому что он вышел практически раньше всех остальных моделей. И он максимально прост. Состоит из двух камер. Первая камера она для воздуха. Вторая большая камера, она для воды. Воду мы наливаем в уровне, здесь на сбоку кальяна есть рисочка, которая показывает сколько наливать воды. У кальяна есть мембранный клапан. Новая система у клапана — это 4 лепестка. Раньше были просто отверстия. А с четырьмя лепестками у кальяна абсолютно а, исключено затопление чашки. Мульштук вытаскиваем из малой камеры, и кальян готов к использованию. Так кальян выглядит в собранном виде. Кальян уже готов. Четыре уголечка одета. Табак положен уже в чашку. Прогрелось 8 минут. Его можно курить. На выбор есть мундштуки премиум. Они черные, они с удобной ручкой. Но выберу я, конечно, классический мундштук наносмок, который прячется удобно в корпус кальяна и сейчас его можно уже курить. Это самый простой кальян для забивки, для него не нужно много пространства, все это можно сделать на офисном или домашнем столе и начать курить. Также для того, чтобы он всегда был чистый, и всегда в нем не было бактерий. Рекомендуется использование Наноклин после каждого покура. Это обеспечит полное отсутствие бактерий. Его используют в Германии для мойки детской посуды. То есть никаких вредных веществ в нем не содержится в этом Наноклин, и он полностью смывается водой. Поэтому ваш кальян всегда будет кристально чистый, и в нем не будет никаких микробов. Мы курим кальян без подсветки, потому что подсветку на таком ярком освещении, как сейчас, будет попросту не видно. Это миф о том, что слот для подсветки мешает мытью кальяна. Теперь это абсолютно не важно, когда есть наноклин и есть клапан, через который можно удобно манипулировать губкой во всех сторонах кальяна. Поэтому мыть его сейчас максимально просто. Очень яркая и приятная смесь, это без табачка. Сейчас она очень популярная, и я ее также рекомендую. Ну что, мы одели керамическую чашку сейчас, сверху силиконовой, без переходников она одевается. Четыре уголечка поставлено, прошло где-то 8 минут, грелась так это керамическая чашка. Я делал премиум мундштук, и с керамической чашкой это похоже на комплект ежедневного курильщика. То есть это частенько люди берут именно такой комплект, чтобы для себя. Такой вариант с мундштуком из оргстекла, он больше походный, но он удобно пакуется вовнутрь. Такой мундштук не поместится вовнутрь кальяна, его можно хранить просто отдельно в сумочке. Посмотрим, как это все у нас курица. Да, чашка прогрелась. Расскажу о плюсах использования вот этой чашки. Весь жар, он теперь от кальяна немножко отдален, примерно на сантиметр. Это значит, не греется силиконовая чашка. Абсолютно нет контакта силиконовой чашки с коллаудом. Это значит, что износ силиконовой чашки стремится к нулю. Она является просто переходником от кальяна из оргстекла к керамической чашке. То есть, чашка сейчас силиконовая является шахтой. Также есть небольшой плюс, не нагреваясь чашка силиконовая, она не греет воду. Так что даже если мы курим полтора часа, вода остается абсолютно холодной. Да, курица приятно, и табак раскрывается немножко лучше потому что даже самые низкие а, слои табака прогреваются, и мы курим сразу же весь табак, который есть, а, и получаем самые густые облака и самый насыщенный вкус. Очень ярко, и рекомендую такой комплект к покупке. Сейчас одета интересная конструкция, абсолютно новая. Была открыта в 2020 году, теперь блюдца может быть использовано на кальяне Nanosmoke, и вместе с керамической чашкой это прекрасный вариант для кальяной. Кальянщики любят классические чашки с ножкой, которые теперь кальян смог полностью к ним адаптирован. Через переходник это абсолютно надежная конструкция, всегда можно скинуть уголечки, как-то это подправить, и сейчас это, грубо говоря, э, стандартный профессиональный кальян, э, но при всем при этом он плоский и он никогда не упадет. Это подходит для бассейнов. Э, около бассейнов запрещено использовать стеклянные кальяны. Э, кальян Nano Smoke Cube э, может быть использован в лаунж-зоне около бассейна. Э, и при всем при этом он не нарушает э, закон, которые там чаще всего есть. Э, попробуем, как это все курица. Да, чашка уже прогрелась, чашки хватает такой минут 7 для прогрева, и она полностью собрана, готова, чтобы ее подавать. Удобный момент, когда мы можем также экспериментировать с чашей из фрукта. Точно так же фрукт будет находиться на блюдце, на кальяне, все это выглядит красиво, и подать это в кальяны можно гораздо дороже, потому что... Чаша на фрукте, курится гораздо дольше. И за нее люди готовы заплатить, конечно, больше денег. Если положить лед в колбу, то он будет максимально долго холодным. При всем при этом, даже если мы лед не положим и температура на улице достаточно теплая, также перегрев колена абсолютно невозможен, потому что... Вся жара находится на расстоянии от кальяна, поэтому рекомендуется также использование переходника, который сейчас вот одет на кальян. Поэтому э, используйте кальян по назначению и пользуйтесь всеми примочками, которые мы для вас изобретаем.